Двадцать век настал. Мне 30 лет, а я устал. Изнемогаю от бессилия и от системного насилия. Изнемог не только я, а вся родина моя. До чего же довели? Всем открыты к нам пути. Хочешь землю? Набери, сей, пахай и лес руби. Работы нету для своих. Принимаем всех иных. Кто дешевле и быстрей нам налепит шалашей. Все производства растащили, предприятия закрыли. Наш народ в долги загнали, всю страну разворовали. Развели себе подобных, хитрых, лживых и безвольных. Разорили все село, поля все заросли давно. Бездельник руки потирает, рабочий крохи собирает. Расплодила грязь Москва. Нет ни чести, ни стыда. Стоит система такова. Без денег будешь жив едва. А где их взять, чтобы прожить? Системе есть что предложить. Но только не забудь оставить дома Те слова, что так знакомы. Совесть, честь, добро и воля, Справедливость, стыд, свобода. 21 век идет, россиянин просто мрет. Мрет добро, души уют, Честность мрет, и мрет наш труд. А ведь когда-то под Москвой Шел со злом неравный бой Дед в окопе наш лежал Стиснув зубы, воевал И он боялся не того, что убьют сейчас его Он боялся за тебя Чтобы много лет спустя Ты в процветающей стране Со всеми вместе, наравне Шел на завод трудиться гордо Растил детей и жил свободно Ресурсы для детей хранил Страной советской дорожил. На родной своей земле Культуры сеял и везде. На той земле, где дед упал И кровью грунт тот пропитал. А сколько их тогда не стало, Какая участь их застала? Они же все за нас страдали, А мы без боя все отдали. Враг невидимый попался, Со спины подлец подкрался. Обманули русский люд, и теперь в лицо плюют. Стали мы совсем чужими, разобщенными, все злыми. К нам применили хитрость, ложь. Нет, нас и так ты не возьмешь. Мы потомки тех людей, мировых, больших идей. Умных, честных, справедливых, сильных и трудолюбивых. И в стране еще нас много. Наше время начать снова, снова строить отчий дом, Чтобы все там было в нем. Нашим детям радость жизни, мир, труд, май моей отчизни. Ты подумай, возомнили. Думаете, всех купили, всему есть своя цена? А как же русская душа, та, что любит свежий ветер? Восход солнца на рассвете Аромат с родной земли Свежескошенной травы вдуло смотрит, не боится Родиной своей гордится Что с березой говорит Предков памяти хранит Да, век омерзительный идет И время сложное грядет Нашу страну почти разбили Почти, почти все разорили Топор над шеей занесли Почти голову снесли. Не пора ли всем проснуться, От вранья и лжи очнуться, Быть умней врага И снова создать уют в стране, Как дома? Я знаю, лучше попытаться, Чем вовсе без хребта остаться. Так проснемся же, народ, 21 век идет.